Значит, я с удовольствием послушал предыдущие выступления, с особенным удовольствием, потому что мое выступление по такому совпадению тоже про дельфинов начинается. Значит, история следующая. Значит, 1966 год. В Лос-Анджелесе проходит симпозиум, посвященный изучению морских животных. И выступают пара дельфинологов. Значит, одного зовут Билл Эванс, другого Билл Пауэлл. Они рассказывают про эксперименты, которые они проводят с дельфинами. И доклад состоит из двух частей. Значит, в первой части один из спикеров рассказывает про то, как они изучали особенности эхолокации у дельфинов, и что оказывается, дельфины с помощью вот этого своего сенсора, так сказать, они могут различать, ну, правда, с небольшого расстояния, разные материалы. Например, дельфин может отличить алюминий от меди, а во второй части они рассказывают про э, эксперименты по дрессировке дельфинов и про то, как дельфины в открытом море учатся выполнять команды. И вот сочетание первого и второго вот этих докладов, оно стало некой гремучей смесью. Знаете, вот есть, как это, взрывчатка, двухкомпонентная взрывчатка, потому что на этой конференции присутствовал журналист. Значит, дальше он пошел и написал некий репортаж. Естественно, во-первых, он добавил слово «секретно». То есть, на самом деле, симпозиум был общедоступный, но это не Интересно, Интересно, когда секретно. И дальше это превратилось в некий репортаж с заголовком примерно такого содержания, возможно, вы слышали, «Дельфины-камикадзе на службе у военно-морского флота США». Вот. И дальше он немножко добавил свои фантазии, и получилось следующее. Значит, военные дрессируют дельфинов, вьючивают, надевают им взбрую со взрывчаткой. Дальше они на свои подводные лодки... Наносим, прикрепляют на шлепку из специального материала дельфин подплывает дрессированный к подводному кораблю он его сканирует если он не находит нужной на шлепке он торпедирует этот корабль и взрывает его вот этот миф пошел гулять по Средством массы информации, оброс различными интересными подробностями, там дальше уже пошла работать фантазия других авторов, например, про то, что дрессируют скатов, чтобы они электричеством поражали водолазов, спрутов, чтобы они топили катера уважаемые дельфинологи стали получать возмущенные письма из различных природоохранных организаций, что они издеваются над дельфинчиками. И обратите внимание, что этот миф жив до сих пор. Он попал в литературу, и до сих пор можно найти публикации про дельфинов-камикадзе. Это пример, который показывает, что, так сказать, журналистика в области науки, которая, по идее, должна выполнять функцию посредника между наукой и обществом, которая должна работать на просвещение, выполняет эту функцию крайне плохо, и, то есть работая как испорченный телефон, приводит вот прямо к противоположным результатам, порождая различные мифы. И, ну, утешает то, что Россия здесь не является, что ли, каким-то исключением, а является частью некой такой общей картины. Ну вот поговорим сегодня о том, как происходит освещение науки в России в таком, обычным средстве массовой информации. Я не говорю сейчас про специализированные научно-популярные издания, хотя что-то из этого относится к ним тоже. Рассмотрим обычное издание. Я разделил свое короткое выступление на две части. Сначала поговорим про, ну, что ли, характерные ошибки. По идее, писать о науке должен подготовленный, сведущий какой-то человек. По факту, раздел «Наука» — это такая же рубрика, как и все прочие. То есть бизнес — Политика, развлечения, культура, спорт, наука. Причем это не самая популярная рубрика, поэтому туда ставят какого-то случайного человека как одно из следствий. Это человек, квалификация которого позволяет ему складывать слова в предложение, вот. но когда он общается с ученым, его квалификация не позволяет ему понять, что ему говорят, и тем более изложить это без искажений на бумаге или там, в каком-то ином виде. Я просто сам регулярно получаю письма от журналистов, и, к сожалению, по стилистике, по орфографии, по некоторым косвенным ли, прямым признакам вижу уровень этих людей. Если кто-нибудь работал в издании, особенно если это ежедневное издание, или кто-нибудь посещал редакции, он знает, что это «Сумасшедший дом», и что любая новость должна быть готова вчера. Если мы говорим про интернет-издание, то там вообще э, все молятся на скорость. Чем быстрее мы нечто выбросим на ленту, если мы обойдем конкурентов, это значит, у нас есть возможность встать повыше в поисковых системах, в лентах, во всевозможных агрегаторах новостей. Поэтому девиз такой – пусть плохо, но быстро. Вот поэтому, конечно, об осмыслении, о каком-то качестве тут речи не идет. Работа с научными какими-то материалами, она предполагает некую культуру изучения источников, поиска источников, анализа источников. В случае средства массы информации в лучшем варианте это какая-то западная лента новостей. Я уже в своих выступлениях неоднократно говорил, по какой схеме это происходит. Ну, сейчас еще раз проговорю, что есть, как правило, ну, есть разные источники новостных каких-то публикаций по науке. Часто это пресс-служба какого-то научного учреждения, допустим, западного. Там проводится какая-то работа, некое исследование. По результатам этого исследования делается публикация серьезная, сложная, в научном журнале. И кроме того, пресс-служба этого научного учреждения выпускает пресс-релиз, где в популярной краткой форме пересказывает суть исследования. При этом, конечно, желая делать пиар учреждению, там какие-то вещи, которые кажутся для массы неинтересными, опускаются, какие-то, наоборот, выпячиваются. Вот потом этот пресс-релиз попадает в западные средства массовой информации, там местные журналисты переписывают это еще раз, добавляют что-то от себя. Это попадает на западные ленты новостей. В российской уже редакции, наш журналист, в меру знания английского языка, в меру знания научной специфики, в меру интеллектуальных способностей еще раз это пересказывает, и это появляется уже в российском интернете. Вот, соответственно, вот э, тот самый «Испорченный телефон» Его здесь можно умножить на 10. На каждой из этих итераций появляются искажения. Я приводил, опять же, пример с дельфинами. Еще один из примеров, который мне очень нравится. Статья об исследовании состава изотопного зубов австралопитеков, в результате которой получилось, что самцы австралопитеков, они местные, а самки австралопитеков, они вот в эту местность, где нашли их скелет, они откуда-то пришли. Вот. И, соответственно, в российских лентах появляются заголовки в таком духе. «Самок австралопитеков признали блудными дочерьми», «В древности женщины были гулящими» вот. и так далее. То есть, ну вот исходная идея, она через ряд, опять же, итераций приобретает некую форму, которую, в общем, автор в нее не закладывал, и даже и в мыслях у него такого не было. Вот такой дурной студенческий рефлекс – который я назвал гугление и копипаста, то есть как работает э, среднестатистический журналист, точно так же, как он писал курсовые, точно так же, как он писал свой диплом. Этот свой дурной рефлекс он привносит в редакцию, еще раз, когда важна скорость, когда интернет позволяет быстро что-то собрать и из этого скомпилировать. Насколько это достоверно, значение не имеет. Текст будет принимать редактор. А, поэтому важен в нужный срок определенный объем текста. Его качество, ну оно, конечно, тоже играет роль, но скорее в плане занимательности, то есть насколько это э, привлечет внимание читателей. То есть редактор посмотрел, ну так, ничего так, нормально. И это идет э, в печать, в набор. Поскольку для современных СМИ ну, важен рейтинг, важно, чтобы читали, естественно, должна быть некая сенсационность. Если ее нет, э, она изобретается. И примеры я как раз сегодня привел. Ну и, конечно, э, например, это прочтут, если там написано, что это опровергает какую-то существующую теорию. Придется переписать учебники, сенсации, революция и так далее. В научной журналистике, об этом еще отдельный разговор, э, конечно, важную роль играет работа с экспертами. Но для журналиста это лишняя лишнее напряжение творческих сил. Поэтому, конечно, хорошо бы обойтись без них вообще. Вот. Но в некоторых случаях это невозможно. Приходится работать с экспертами. Ну, что поделать? И в этих случаях, конечно, журналист старается всячески упростить себе работу. Во-первых, Во поиск экспертов ведется по, не по правилам науки, а по правилам СМИ. То есть как, это значит, что побеждает тот, кто просто громче кричит кто больше заметен и кто, опять же, попадает на верхние позиции в поисковые системы. Потому что, опять же, тем же поиском через Google этим может заниматься, если мы говорим про телевидение, гостевой редактор или сам журналист. Если, например, речь идет о статье на тему ГМО, ну вот, вбивая там ГМО, анти-ГМО, смерть от ГМО, приглашается... И Ирмакова. Абсолютно верно. Почему? Ну, потому что она засвечена. Ведь нужно же, чтобы был человек, который вот где-то засветился, и как бы, тем самым он занял в СМИ позицию эксперта. Еще раз, его квалификация не важна, но вот он, он занял некую нишу, ли, в, в том числе в сознании журналиста. Отличить ученого от фрика журналист не может, потому что никто ему не объяснил, как это делается, каких-то критериев в голове у него для этого нету. И классический такой подход в средствах массовой информации, такой демократический, надо дать высказаться всем. Как бы часто произносится такая как бы само, самооправдывающая фраза, что мы зеркало общества, мы сами ничего не навязываем, мы просто транслируем мнение общественное. То есть все должны высказаться, и пусть зрители, читатели решают. То есть, ну, это приводит к тому, что, например, когда обсуждается тема вот, преподавать теорию Дарвина в школе или не преподавать, то, соответственно, высказывается чиновник, батюшка православный, поп-католический, э -э, мулла, равин, ну и какой-нибудь испуганный биолог. Ну, вот, чтобы уж ну, на надо дать слово, так сказать. Yeah, то есть, ну вот, и всех послушаем, а вы, зрители, э, решайте, с кем вы. Для того, чтобы смотрели, для того, чтобы обсуждали, чтобы это порождало дискуссию. Нужна драма, нужен конфликт. Но конфликт, это ну, в самом примитивном понимании, это склока. То есть, соответственно, когда бедный ученый, приглашенный на телепередачу, атакован психами, да, когда они его провоцируют, вот, а он, э, естественно, он получает стресс, может быть, там, на всю жизнь, то... Ну, его, конечно, жалко, но зато эту передачу будут смотреть. И чем больше ненависть, как бы, вы понимаете, что когда конфликт, это порождает больше комментов, это порождает обсуждение, это то, о чем мечтает э, любой тележурналист. То есть, когда его начинают, в него начинают плевать, но имею в виду в комментариях где-то, где-то, это для него как медаль, это заслуга. И, конечно, значит, э, то, с чего я начал свой рассказ, неизбежное искажение. То есть, во-первых, еще раз, Троечник, да? студент-троечник. А это, в общем... Да, ну, конечно, спасибо, Георгий Ворисович. Это не относится к аудитории, это относится к определенной категории вот, журналистов. Они не в состоянии нечто пересказать без искажений. На самом деле я убедился, что даже ученые, нередко цитируя других авторов, могут быть неточны. Да, и э, поэтому надо всегда, если есть возможность, проверять первоисточник. Вот, когда речь идет о неком полуграмотном молодом человеке или полуграмотной девушке, которая на диктофон записала интервью с неким ученым, значит, интервью длилось полтора часа, но из него надо сделать абзац один. Вот, или там, если речь идет об аудиоматериале, видео, оставить полторы минуты или там ну, 45 секунд, а закадровый голос должен кратко проговорить все остальное, что там было важного. При этом, естественно, ребенок выплескивается, а в текст вносятся многочисленные искажения. Мой опыт давания интервью различным изданиям, причем добросовестным изданиям, доброжелательным журналистам, у которых и в мыслях не было меня подставить там, и так далее, и которые чистосердечно присылали мне текст на правку. Мне в ста процентных случаях приходилось текст переписывать процентов на 80. Спасибо тем уважаемым э, мной журналистам, которые приняли мои правки. Вот. И это значит, что с ними в дальнейшем можно работать. Но вот Они несовершенны. То есть любой человек несовершенен. Если мы попросим любого из здесь присутствующих пересказать мой доклад, высоковероятно, там будут некие... Вариации, если мы сравним рассказ разных э, людей. Вот. И абсолютно то же самое происходит и здесь. Короче говоря, искажение накладывается на искажение, и вот это приводит к тому испорченному телефону, о котором я э, сказал выше. Поэтому, по идее, как я уже сказал, добросовестный журналист... Но он же не хочет выглядеть глупо. Особенно если это речь идет об интервью. Тот текст, который идет от лица эксперта, неплохо бы показать эксперту. На практике это для журналиста лишние хлопоты. Повторяю, материал должен быть готов вчера, поэтому он чистосердечно забывает об этом. Даже клятвенно обещает ученому, что комментарий будет с ним согласован, но в спешке он об этом забыл. И ученый видит то, что он сказал только, когда это уже опубликовано. И хорошо, если это опубликовано в интернете в виде текста, и когда редакция этого издания настолько добра, что они, так и быть, внесут его правки или хотя бы исключат какие-то предложения из текста. Это происходит далеко не всегда. Еще раз, это случай не злонамеренного автора, а просто обычного раздолбая. А таких среди журналистов, к сожалению, Поскольку у меня нет статистики, я не, не буду говорить большинство. 51% Георгий Борисович. Еще один момент, с которым приходится сталкиваться при работе, особенно с аудио, значит, вот, ну, с радио и с телевидением. Любое такое российское негосударственное СМИ, ну, впрочем, и государственное, во многом существует за счет рекламы. Да? Поэтому для них реклама ⁇ это Бог, на что они молятся. И, в принципе, ну, ничего плохого в этом нет. Это нормальная такая схема. Потому что есть еще подписка. Вот, но подписка это сложно и муторно. Проще впарить площадя рекламодателям. Вот, это то, за что они... Или там, время в эфире. А обратная сторона этой ситуации заключается в том, что во многих, например, телестудиях существует правило, что какой-то гость, который пришел к ним, на эфир, не может, например, произносить в эфире название каких-нибудь организаций, кроме родного института, ну, кроме государственных структур, не может назвать адрес веб-сайта, не может, допустим, прорекламировать, ну, ну, просто про свою книгу сказать или про мероприятие. Ему сразу говорится, что это рассматривается как реклама и в эфир не пойдет. Я неоднократно, будучи э, редактором портала «Антропогонез.ру», сталкивался с растерянной, такой миной на лице тележурналистов, которые не знали а как меня представить потому что я редактор антропогенезру но сказать это нельзя потому что это будет реклама Так что я научный журналист непонятно откуда как бы сам по себе. Вот, у меня была идея там, не знаю, сделать футболку, где написать антропогенез.ру и прийти, но меня предупредили, что меня тогда могут вообще снять с эфира, и лучше так не рисковать. Вот, Соответственно, возникает вопрос, если специалист потратил свое время, драгоценное, если это тем более уважаемый, занятой человек, он, он должен понимать, зачем ему это. Если он не может объявить о своем сайте, о своей книге, не может пригласить людей на мероприятие, ради чего он будет тратить свое время? Зачем это вообще ему? Если мы говорим о крупной... Форме. Например, теле, ну, такая большая телешоу, фильм, большая статья. Если мы говорим о научной журналистике, по идее, по-хорошему, работать над таким материалом нужно в тесном контакте со специалистами, с экспертами. То есть, погружаясь в эту проблематику, советуясь, консультируясь с экспертами, рожать этот сценарий. Потому что, по идее, мы его не знаем изначально, куда пойдет наша, так сказать, вот эта линия творческая. Мы не знаем проблематики, мы не в теме. По идее, на практике, опять же, никто не делает для науки исключения. Некий сценарист, еще раз повторяю, сценарист-троечник, который не сдал бы этому ученому зачета, пишет сценарий из головы, как он видит себе это на основании гугления, и потом под этот сценарий он ищет экспертов, статистов, которые должны подтвердить узловые ключевые моменты сценария, которые уже прописаны. То есть, если в сценарии написано, что люди-гиганты существовали, нужно найти антрополога, который бы сказал, что действительно такие находки существуют. Ученые в этом плане неудобные. То есть нужны удобные эксперты. Ученый неудобен тем, что он не хочет произносить некий текст, если это идиотский текст. Он не хочет подтверждать сценарий, если сценарий дурацкий. Ну что ж, надо с ним как-то работать. Что-то надо с ним делать. Ну, например, надо задавать ему один и тот же вопрос многократно. А вось на десятый раз он сболтнет. Существуют мастера монтажа, мастера контекстов, мастера таинственного, многозначительного закадрового голоса, который проговорит за вот, это вот за эту говорящую голову, что он имел в виду. Свежий пример из одного из научных блогов, может, вы читали. Некто говорит на камеру, в интервью он говорит, в наших широтах говорить об эпидемии Эбола вообще не приходится. Первую часть фразы отрезаем, чтобы вбить в нужное время. И получается, говорить об эпидемии не приходится, говорит некий медик. А дальше закадровый голос, он говорит, кроме того, очень важно, что? И голос говорит, он уверен, что, как это не цинично звучит, высокая смертность не даст и боли распространиться по планете. И так далее. Что он там на самом деле сказал, ну, вот как бы пересказано нам таким суровым и очень убедительным закадровым голосом. Мы в свое время ввязались в большую такую скандальную историю с Марией Медниковой, которая фигурировала в фильме города великанов, показываемым по каналу «Культура». И ну, в итоге мы добились, что Марию Медникову, по крайней мере, оттуда убрали. Хотя, конечно, никто извиняться не стал. Еще раз, я здесь говорю не про заказ, не про какие-то злые силы, а про обычную, обычную ситуацию в обычном средстве массовой информации. Вот. Это привело к тому, что вот за годы э, репутация журналистики по крайней мере, вот, ну, вот в научных кругах работы журналистов. Она подорвана, она загажена. Журналист видится как недоучка, враль. И ну, такая некая профессия, представители которой в приличном месте ну, терпят с трудом. Свежий пример. Здесь присутствует э, мой однофамилец и человек, похожий на меня, Георгий Соколов, который является модератором но это чистое совпадение, да, который является модератором группы «Ученые против лженауки». Ему вот девушка прислала письмо, сейчас, видимо, пошла такая линия, что надо лженауку потрепать немножко, что ищут они жертв, обманутых магами. Это было опубликовано объявленице в группе «Ученые против лженауки» и появляются комментарии, из которых следует, что доверия уже нету, ничего хорошего от телевизора не ждут. А в студии будет сидеть настоящий экстрасенс, который всем обманутым поможет. Нет же, просто бывают настоящие маги, а бывают мошенники. Опять все вывернут, пчелы против меда, классика и так далее. Ну что говорит о том, что, в общем, доверие к журналистам, к сожалению, безвозвратно утеряно. Это была первая часть. И сейчас немножко хотел бы поговорить, по идее, нормальный научный журналист – «приличный» я так его назову. Какими бы качествами он должен обладать и какие бы телодвижения он должен предпринимать? Во-первых, мне кажется, что, конечно, научный журналист должен владеть литературным языком, но, в принципе, это не главное. А главное, что он должен быть в теме, он должен быть погружен в ту область, о которой он пишет. И здесь, соответственно, только два варианта. Либо, либо у него... Должно быть специальное образование, то есть этот человек, это выходец из среды, что ли, свой. И известные примеры, когда журналист получал это образование специально. Например, Энн Гиббонс, обозреватель журнала Science, которая пишет там на тему антропологии, она филолог по образованию, специально получила диплом магистра по антропологии чтобы писать об антропологии. Ну это что ли вершина научно-популярного такого жанра, мировая? Это вот э, такие ну, мощные личные вложения. Либо он должен обладать навыками, и, наверное, нужно этому обучать, быстро погружаться в определенную тематику. Но для этого, конечно, все равно он должен быть хорошо подготовлен, то есть какое-то базовое хорошее образование он должен иметь, должен быть эрудирован и уметь работать с источниками. Конечно, владеть языком, что очень важно. Также нужна некая методика работы с экспертами, о чем стоит поговорить отдельно. То есть, по идее, этому должны учить. Я знаю, что существуют некие школы, сейчас появились э, школы или курсы научной журналистики. Я не уверен, что там таким вещам учат. Если учат, то хорошо. Насколько я знаю, как мне приходилось просматривать личные материалы э, на тему научной журналистики, основной акцент делается на то, как пересказать сложное доступным языком. Это тоже очень важно. И об этом мы, э, нет, об этом мы не будем говорить. Вот. Об этом я в следующий раз, через год. Я поговорю о работе с экспертами. Так я назвал, правильная работа с экспертами. Вообще, для журналиста, конечно, ньюсмейкеры, поставщики информации, информаторы, это очень много значит. Для научного журналиста, эксперты – это все. То есть я абсолютно уверен, что даже небольшую статью, хорошую, научно-популярную, без контакта с экспертом написать, ну, затруднительно, скажем так, написать даже, даже короткую новость. То есть контакт с экспертом, по идее, должен происходить на всех этапах. Научный журналист – это должна быть такая фигура, которой ученый испытывает некое уважение, доверие и уважение. Потому что ученые э, нередко обладают большим педагогическим опытом, они принимали экзамены, и когда он видит, опять же, перед собой некого студента-троечника, у него чутье такое, что ли, инстинктивно он его чувствует. И когда он видит, что это пытается с ним спорить, вот, и тем более пытается диктовать, то ничего, кроме рвотного рефлекса, оно не вызывает. Короче говоря, то есть, с одной стороны, это так вариант номер один. Вариант номер два, когда журналист смотрит ученому в рот восторженно. Вот, и мне, мне вспомнился э, такой монолог Геннадия Хазанова, старый-старый, где он изображает, как он пускает пыль в глаза девушке, и он говорит, слыхала закон кул Кулона, так это я. Уважение к ученому не подразумевает, что нужно верить всему, что он говорит, то есть, по идее, должна быть все-таки эта независимая оценка экспертизы, по идее, это должен быть диалог равных. Но в реальности, конечно, это весьма сложно. То есть, допустим, Сергей Капица, когда он вел передачу «Очевидно, невероятное», он приглашал к себе именитых ученых, это был диалог равных. Но сложно достичь этого. И еще раз повторяю, что результирующий материал, его формат может быть разный, но по идее диалог, интервью, это для научной журналистики один из основных жанров. По идее, в хорошем смысле, значит, у научного журналиста должны быть на телефоне эксперты, которым он может позвонить, тот ему что-то наговорит, и потом он в ограниченное время может посмотреть текст. И не только свой комментарий, а по идее весь текст. Какая разница, 10 тысяч лет назад или 10 тысяч лет до нашей эры? Какая разница? Какая разница, радиоуглерод или углеводород? Или «геном», «генотип», «гаплотип», «генетический код». Да? Только эксперт может э, указать, что вообще неандерталец и ранние хомо – это вообще не одно и то же. И что э, к найн туф» переводится не как «собачий зуб», не как «хиснический зуб», а как «клык». Нужен контакт с экспертом на всех стадиях, дабы избежать грубых досадных ошибок. И... Э, Журналист должен понимать, что если он поссорился с экспертом, если он его подставил, обидел, а они обидчивы весьма, страшно узок их круг. То есть человек вылетает из тусовки навсегда и на своей карьере ставит жирный крест, то есть приличные двери будут для него закрыты. Поэтому еще раз, вот одно из важных, одна из важных составляющих это технология работы с экспертами. Ничего архисложного тут нету. По идее, это, это должен быть некий спецкурс то есть как добиться доверия. Что это может быть? Это может быть портфолио, рекомендации других ученых, сам стиль общения. Почему ученый запуганный, не должен бояться журналиста? Эксперт должен понимать, а зачем ему вообще это? То есть, еще раз, понятно, что получает журналист, а что получает эксперт, ради чего он будет тратить свои силы, рисковать. По идее, должна быть какая-то методика, она есть, как разговорить эксперта, как вынуть из него информацию. И, конечно, еще раз, один из важных кусков, как это теперь перевести на русский. Это отдельная и крайне сложная тема. И я тут приведу пару интересных примеров. Значит, Один исторический. Был такой политический деятель XIX века Бенджамин Дизраэли. Значит, такой деятель политический в Англии. И в итоге он стал премьер-министром. Значит, он еврей по происхождению, вот, ему удалось добиться расположения королевы Виктории. В том числе, каким образом? Понятно, что у него была куча заслуг. Вот, но он должен был писать для королевы отчеты о парламентских дебатах. Королева чрезвычайно не любила читать подобные отчеты, потому что они написаны скучным канцелярским языком. И Бенджамин, незаврядные у него были литературные способности, он начал писать эти отчеты живо, эмоционально, доступно, в итоге стал премьер-министром. Понятно, что это не единственная была его заслуга, но это пример того, как популяризация грамотная творит чудеса. И я прочитал буквально на днях замечательный пример. Его рассказал, если не ошибаюсь, зовут Клаус Гробовский, такой немецкий специалист по научной журналистике. Он проводил следующий опыт. Значит, в его группе были журналисты. Каждый с каким-то базовым научным образованием. И вот он делал следующий тест. Он давал таким журналистам два задания – написать две статьи на разные темы. И вот, допустим, если сидит перед ним человек по образованию физик, он ему давал написать задание статью на какую-то физическую тему и, допустим, по лингвистике. Или наоборот, перед ним сидел лингвист, он ему тоже давал задание написать из физики что-то популярная, и лингвистика. Как вы думаете, в каком случае результат получался более понятный и доступный? Когда не в своей, абсолютно верно. То есть, когда человек, физик, пишет по физике, он эту тему прекрасно знает, и он не видит сложностей. Когда это для него посторонняя тема, он должен сначала для себя понять, он находится на позиции читателя. И он находит слова, понятные читателю. Вот интересный эффект. И, конечно, еще раз, базовая вещь – согласование текста с экспертом на всех этапах. И, Но это как частный случай – выполнение обещаний. Есть некоторые базовые для журналиста вещи. А. Беседовать с экспертом уважительно. Б. Не пытаться его подставить вопросами. Не пытаться с ним спорить в тех вещах, в которых не разбираешься. Пообещав выслать текст, выслать текст пообещав принять правки, принять правки. Пообещав предоставить после публикации номер журнала, сделать это, а не заставлять автора бегать за вами. И когда эксперты почувствуют, что человек выполняет обещание, то есть лучшая, лучшая такое премия для журналиста, когда эксперты сами начинают ему присылать новости. Да, не забывать эксперта сразу после того, как публикация вышла, надо помнить о нем, например, поздравить с днем рождения. Короче говоря, ну, несколько важных вещей. Что научный журналист, он должен быть, понятно, он член сообщества, он должен быть на его стороне. Должен поддерживать, защищать, что ли, в случае конфликтных ситуаций. Ученый знает, что если он позвонит этому человеку, он по получит от него поддержку. Пиар-поддержка в России, это очень важно. И в то же время, вот такой еще момент, научное сообщество, оно тоже непростое. Кто-то кого-то не любит, кто-то кого-то обидел, кто-то кому-то завидует. И нередко пытаются журналистов эти вещи втянуть. Например, мы тебе все дадим, все материалы, эксклюзив, только вот того не пускай. Вот про того не пиши. Или, например, в предоставленной вам научной, как бы, научно-популярной статье, автор рассыпает щель, шпильки в сторону своих оппонентов. Вестись на это не стоит, потому что ничего, кроме конфликта, не породим. Поэтому, например, мы на антропогенес.ру у нас табу. Религия, политика и какой-то там переход на личности. Важно сказать, что, конечно, научным журналистам нельзя быть вообще, скорее всего, должно быть несколько таких крупных тем, которые этот человек тащит. И если он туда погрузился, то вполне вероятный Вариант развития событий через несколько лет совместно в контакте с экспертом можно написать популярную книгу на эту тему и стать первым в стране, потому что здесь поле не непаханное, куча направлений науки в России, где нет вообще нормального журналиста, который бы эту тему освещал. Да, Я благодарю Игоря Леонардовича Викентьева за ряд ценных рекомендаций и хотел в заключение провести такую забавную картинку. Ученый и журналист, сравнение, ожидает, когда будет опубликована следующая статья. Ученый 18 месяцев, журналист 18 часов. Область компетенций У ученого роль там такого-то белка в подавлении экспрессии, такого-то гена в клеток лимфомы. У журналиста очень быстро пишет. И идея интересной статьи о раке. И тут я даже не буду пересказывать там, некие опыты над мышами, некие там проценты оценки вероятности, непонятные слова. У журналиста ученые нашли ген лейкемии. Ваш ребёнок, рискует ли ваш ребенок? Вот ну, такая вот забавная картинка, которая я хотел бы слегка скрасить серьезность своего выступления. Вот, и мы с Арди готовы отвечать на вопросы, у нас сейчас просматривается в стране тенденция, то, что у нас пытаются цензурировать как-то СМИ, но при этом получается что-то странное, то есть у нас там пытаются защитить детей какими-то непонятными способами, давайте запретим там, не знаю, ну погоди, потому что там не но при этом то, что уже научные программы процветают на телевидении, это нормально. Вот как вы смотрите на вопрос, почему так происходит, и есть ли надежда на то, что как-то... Переменится ситуация в лучшую сторону. Ну, я об этом много говорил. Причин комплекс, как обычно. Но прежде всего потому, что в нашей стране научная пропаганда провалена. И когда ряд лет в этом направлении ничего не делалось, то закономерный эффект, так сказать, лицо. То есть все очень просто. Если популяризацией науки не заниматься, то наука становится совершенно непонятной населению. И эту нишу свободную занимаются, возможно, легкоусвояемые суррогаты. Вот, которые как раз решают те задачи, которые не решались в Российской Академии Наук, например. У них с этим все в порядке. Вот. Я, вполне закономерная ситуация. То есть мы, мы как раз стараемся эту ситуацию изменить, нормальную, занимаемся нормальной научной пропагандой. Мы энтузиасты. Как бы делаем то, что должны бы делать по идее там, научной организации. По факту они этого не делают. Спасибо, друзья.